И после двух часов поиска фильма, он... А, он нашел подходящее кино? Нет, он начал искать скриншоты сохраненными фильмами! А -а -а -а -а! Когда не знаешь, что посмотреть, включай мой канал на вижу. Анимационные ролики Line in Space Современный метод продвижения бизнеса